Всем привет, это Битва строителей монстры из игры Doors. У нас уже была бита строитель, которые мы строили просто двери. А сегодня мы будем строить монстров из дверей. Все уже определились с тем, какого монстра они будут строить. Например, Паштет у нас хочет построить призрака. Саня глаза хочет построить. А Фар Портал хочет построить фигуру. И сейчас, конечно же, мы запустим салют, после которого будете начинать строить. И каждые 30 минут я буду к вам ходить и смотреть, что у вас за постройки получаются. Сегодня у нас тут такой интересный салют, который включается... Нажатие красной кнопки, на которую нельзя -то нажимать. Полетели. Это очень круто. Все, расходимся по разным командам и можете начинать строить. Короче, каждые 30 минут я буду к вам ходить. Что? Ничего. Наконец-таки прошли 30 минут. Первый, к кому я пришел, это Какиш. Ж... Сделать э, тебя Рашем, э, но было очень тяжело. И ч это все? Че еще должно быть? Я не знаю. Это Раш, могу так сказать. У него белые зубы. Он их чистил. Теперь я пришел к ватрушке, который у нас строит скрича. Как его правильно сказать? Скрич. А? Ватрушка у нас строит скричи. И пока что это похоже на огромного огромного белого доминуса, или кто это? Пакмен он вроде бы такой мелкий появляется перед экраном и ты такой кричишь Ааа! а здесь он вообще такой огромный я думаю тут его мак упасть он всех сожрет я пришел к Сане который строит монстра под названием Глаза вот эти глаза ты как на них смотришь? А ты знаешь если на глаза нельзя смотреть то зачем ты делаешь ему декор? типа? сказал бы нельзя смотреть я откуда знаю я не знаю тоже ну он выглядит красиво ты делаешь его пиксельную версию и она смотрится очень красиво тут цвета Приятно. Паштет у нас строит призрака. Я, если честно, даже ни разу не видел призрака, но он так хочет построить призрака что ладно, пусть строит призрака. Стоп, стоп, стоп, стоп. Это призрак, тот призрак, который появляется в комнатах и бегает туда-сюда, да? А, я думал, ты строишь призрака, который в комнате появляется, только пам, и все, и пропал. А ты строишь другого призрака, оказывается. Ага, да. Бывает один призрак, а это второй призрак. То есть тот второй, а этот первый, короче. Ну, у тебя круто получается. Спасибо. Пожалуйста. А с ним можно договориться, чтобы он меня не кушал? Нет, он не разговор. Все понятно, я ухожу. Знаете, у кого самая крутая постройка? У Не не знаю. Хорош, урыл. Дальше у нас фау-портал, который поставил красивую табличку «Подпишись» и поставь лайк взял такое сложное задание и одно из самых важных потому что фигура это фигура ну вообще он должен быть очень красивым очень мощным и на тебя короче я надеюсь что фигура будет крутой понял да. у тебя здесь есть много костей круглых почему-то и механизмы а. что это оно живое что ли ой фигура ну, не даже не могу, без головы да? живое он я даже ногами пытается нас есть ну не все подписались. Да, надо бежать. И это были все постройки за эти 30 минут. И мы вернемся через 30 минут. Прошли 30 минут, и я начинаю смотреть, что постройки у всех тут получаются. И снова первым у нас будет... Хочу сделать лабиринт с Рашем, типа, ты должен быть Рашем и просто кататься в лабиринте, чтобы проходить его. Да. Ну, искать людей, которые... Он же, по идее, должен смотреть на игроков, а не в потолок. А, я понял. Типа, я это Раш в этом лабиринте, которого здесь нет, смотрю на себя сверху. И должен да. всех кушать, как Пакман. Кажись, Рашер хочет убежать. Бу. Побег из Саратова. Бульев. Как? А, Все, побег не удался. Нажать ну, прикольно. Так, дальше у нас ватрушка, красная кнопка злая. Ой, и правда злая оказалась. Чему я не верю этим надписи? Я снова улетел куда-то. Так, ладно, эта кнопка злая. Чтобы ее сделать на доброй, просто нажми на нее, и она станет серой да блин серая тоже взрывается что такое здесь у нас строится скрич. мне кажется что ты все это время просто устроил вот эту злую красную кнопку и серую кнопку которые взрываются что же тут о, что это тут у него есть зубы блин как это прикольно смотрится как настоящий прям я сам испугался когда это увидел вообще почему он такой страшный ага Приветствую. следующая постройка сани ага Теперь у тебя не четыре глаза, а раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать глаз почти. Ну, их еще чуть-чуть больше будет. Да. А как ты сделаешь так, чтобы если мы на них смотрим, то он нас съел? М -м, хороший вопрос. Затем я еще не пока не определился. Ура. О, нет. Так, я вижу у паштета тут вообще. Это что такое? Когда я в прошлый раз приходил, у тебя тут какая-то розовая этот, ну, пилюля была какая-то. А теперь Окей. это уже похоже на призрака, потому что я через него вижу тебя. А через тебя вижу него. А как ты через меня видишь его? Я не понял. Филе. Да. Странно. У него есть два глаза, и вс. Пока что. Но он очень страшный. Подпишись и поставь лайк и красная кнопка. А на ничего. О -о -о -о -о -о -о. Ты строишь фигуру и я тебе говорил, что ты ее должен построить замечательный, потому что это самое главное. Ну короче, фигуру это очень важный персонаж. Ты его построил реально красиво, потому что эти зубы. Ой. Полежать, Полежать. он хочет. Полежать? Устал стоять. <Phone GEORGE> Кстати, да, он уже целый час стоит. А где его поиднуть зубовку? Ты ему выбил. Это надо... Вы да. Этот битве строитель двери, помнишь? Этот. Я Это базукой да. стрельнул. Чего-то этот монстр бесит. А ну-ка сюда получил амугус. О, я победил вас! И это все, что от него осталось. Полечи его, и этот. напомни ему о том, как я в него стрелял с базуки. Чтобы он все больше захотел меня съесть. Би-би-би, а сейчас у меня даже укусит. Мне кажется, он заплачет. Да? Ладно, я пойду. а Я нубиком стал, почему? Я не хочу быть нубиком. Меня позвал паштет по срочной причине. Хотя, я только закончил смотреть постройки, он прервал мой покой. Это это это, да, это, да, это, это, это, знаешь, что это? Это красиво. Очень мне нравится. Тут пружинка и крутится, и типа пружинка стабилизирует, чтобы он не упал. А вот эта штука, колесико, оно задействует все это. Прикольно. Прошли 30 минут, я иду смотреть, что за постройки у вас получается, и первый нас кокиш, потому что кокиш он кокиш, и вообще кокиш, ну, короче, первый. А это что за белая штука? Не, можно зайти. Какой-то лабиринт, почему он весь черный? Ты <связывая> будешь бегать от Лабирин. Короче, я сам по своей воле захожу в этот лабиринт, потому что он красивый, типа, я лишь такой белый цвет, о, как красиво, захожу, и потом я должен сбежать отсюда через другой же белый выход, да? Да. А, а еще я не лиса, а ватрушка. Ты у нас строишь очень страшного скритча. Он у тебя очень страшный и красивый, мне он нравится. Поэтому я его с удовольствием буду взрывать. Спасибо. Попал. А где добро пожаловать? Здрасте. Теперь у меня глаза, это ромб. Эм, Ниппон. А где Глаза, а глаза с другой стороны. Ты этот ром строишь полтора часа ты в курте? Да. У тебя есть еще с... ровно столько же времени, я думаю, за да, ровно столько же времени ты успеешь сделать второй ромб. И... Зачем мне второй ромб? Чтоб получилось <сос> параллелепипед. <сос> да. Будем вычислять э, периметр и массу параллелепипеда. Привет, паштет. Привет. Дождем так много таймеров? А, типа вот он едет вперед и потом и потом и потом и потом и он едет вперед. Он останавливается и что? Едет назад. Зачем? Ну, тут красиво у тебя кирпичи, и ты делаешь механизмы. Но мне очень нравится твой призрак. Что тут у тебя, фау-портал? Я могу быть в шортс, а доп.ми как челик. Одноклассник. Понятно. О. Он замал кнопку, подпишись! О-о-о-о-о, ты чё? Почему он такой быстрый и такой страшный? Я ухожу. А, что с ним? <свист> кажется он опять решил отдохнуть Стоп, погоди-ка, Какой? Ой <свист> Да, <свист> мне кажется, ты его еще долго Дольше будешь ремонтировать Ну, уносим в больницу, что могу сказать Ой, Ой. Это были все постройки за эти 30 минут Короче, все, всем пока, я пошел <свист> А, что это? Помогите, Уже то появилось. <свист> <свист> я так испугался у меня я темную комнату строю, и тут такой скрич появился передо мной. же маленький тролль. Я не испугался. Это очень страшно. Я вижу скрич летит, боже. Патрушка, ты чё, сделал? Батрушка это жестко. Прошли 30 минут, и мы начинаем смотреть, что по постройки у нас получается. Первый какишь? Что ли все это делал? Ну да. Давай попробуем. Я захожу в О! О! Это что такое? Что за монстр? А, тут лабиринт еще? Ой, ой. Ну, оно упало. А я жив еще. Проходи без раша. Окей. Okay. Uh -huh. А я должен был с ним за ручку держаться и проходить? Да. А -а -а -а. Найди выход отсюда. Ура, все. Побег. Привет. А привет. Это похоже на картину. Знаю. Я думаю они очень красивые и вообще очень крутые. Спасибо. На них можно только смотреть. С очками. Ну пошли, тут много чего добавилось, да? А. О, -о, О, тут у тебя все работает, что ли уже? Гоп, проверим. Тут ну, получается у тебя есть да. номер один призрак и номер два призрака. А зачем два? Ага, да, а, один сзади нападает, другой спереди, понятно. И шансов на выживание у меня ноль получается. Да? А, первый монстр идет, я от него убегаю. Все, он пропадает. А Теперь второй потеряю, монстр появляется. <laughs> кажется, я обманул в систему. А. Стоп, что это? Подпишись, подпишись, подпишись. Я каждый 30 минут говорю, говорю подпишись. подпишись. Пока что он умеет? Да, давай. Ага. И что это такое? Полежать решил опять. Опять? Что за кусок мяса ленивый? Давай вставай. Ну лагами он тебя отомстит, не волнуйся. Спасибо. А когда ты его примерно оживишь? Двадцать минут. Надо в него ударить молнией, он сразу живым станет. Так, и последняя постройка от патрушки Это скрич Он очень страшный вообще Но сейчас, чтобы проверить его постройку Я сейчас приглашу ко сюда кое-кого Чтобы кое-что сделать Кто хочет сюрприз, я пишу Так, окей, Сондер говорит, я хочу Короче, сейчас будет весело А ты там зашел, Сандер? Заходи на випку, говорил. говорю У меня для тебя сюрприз есть Там, короче, сундук Ты его откроешь, и там сюрприз, короче Ага Такой желтый, на него можно будет нажать Вон там твой сундук забирать его. Короче, нажми на него, там будет подарок. Ну, ладно. А ты, как то А, он не работает вроде бы. Ну ладно. Можешь вернуться обратно. Иди. О. Бадашка, Здорово. Ушел. <с> Тебе не страшно? Тебе не да страшно? Нет. Мы <с> здесь ну, испугались его. Нет, типа, если бы я стоял вот здесь и это спиной, он бы у меня прям перед лицом вылез, то, наверное, да. А так а я так... стоял, нажал. И он вылез, и я даже не понял. У нас так ухо испугался, кстати. Так, Арконус, ты с нами? Всем звездный привет прямо от бывшего админа. Это какой-то социальный эксперимент над, над участниками, да? Просто Нет, это, с, это, короче, квест для тебя. Нам надо, а чтобы кто-то его оценил, понимаешь? Специально для меня? Да, идем. вон там в конце а? сундук, открой его, его можно открыть Там кнопка Это нет. на Дорс похоже Иди, иди, иди, иди, бойся Нажимай ну, Я вот. нажимаю, нажимаю, кликаю жестко. Вот. Там надо в одно место специальное клик Ищи а, его, все ищи все? Может, может оно там, где Кнопочка. Патрушка а, Патрушка, давай Может быть а, Это что? А, мне же говорил, что этот, как его, Дорс что Да чё такое? Я один, что ли, испугался его только За то, что ты не испугался, короче Короче, все, ты тут заперся и живи здесь теперь. Ну ладно. Прошли 30 минут, и мы начинаем обзор всех построек. Ура, ура, ура, ура. Первая постройка, которую мы будем смотреть, это скрич от ватрушки, которого построил ватрушка. Вот это он страшный, вообще ужасный, он очень детализированный. Ну давайте посмотрим, какие у него есть функции и декор тогда, потому что мы сейчас будем его оценивать. Есть крутятся щупальцы, и он может летать. Еще из декора у него есть страшные зубы глаза и вот такая вот сфера и щупальца тоже круглые я этому скричу поставлю 210 10. 10 10 10 10 10 10 10 ладно okay. раз поставили 10 значит я тоже ставлю 10. 10. Спасибо, что он меня напугал и так последний я, кто я, нас больше. оценивает и решает его судьбу это это я да ты Сондер. Сондер. Я. 10 если сейчас ему пождаешь 10, то он займет первое место безоговорочно. Хорошо, 10. Я сегодня добрый, будет Ооо, все, скричи, никто не победит. <связано> он набрал 60 очков из 60. Он меня съел, помогите, спасите. Следующая постройка, которую мы будем смотреть, от Сани, и это глаза. У, где это я? Какая-то дверь, ой-ой-ой, столбики, -ой -ой. растения, ой, ой ой почему здесь свет, свет? А! Кто ты такой? <связанная> это глаза Сани. Ну, не твои глаза, но монстр-глаза. Так а называется. Да. Так светится красиво. Напугает кого хочешь. Ну, на него, конечно, нельзя смотреть, но я буду. Давайте его оценим. Я поставлю 10. 10. Похоже, это уже 10 ставлю. Опа! 90. <связанная> Ты набрал 58 очков. Э -э, ты немножко оставаться от крича. А -а -а, почему он так тут появился? Он красиво выглядит. очень! Теперь постройка, да как Акиша. Ты построил рашера. Круто. Ну, вообще, это лабиринт, где у нас есть Рашир? А, а, почему здесь нет крыши? Ну. Э -э, так надо. 3, 2, 1, Всё, 1. Я... начинаем. Это лабиринт. Нам надо сбежать от него. Идем за мной, фау-портал. Я не знаю, где я. Если бы я знал, я бы сказал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой глаза на них же нельзя смотреть, они нас съедят где? Рашинг перевернулся. В смысле? Ну, оживи его. О, ой. все капец, Рашер. Пока Рашер чинится, бегите быстрее в лабиринт. А, Проходим. точно, нам надо же его пройти Ой, тут глаза, а, нам... ну ладно, я на них не смотрю. А я бы не смотрю. я вообще никуда не смотрю. Рашер! Рашер начинает охоту на нас, смотрите, какой он страшный. мне кажется, этому Рашеру нехорошо. Я вам покажу фишку в вашей карте, чтобы вы сразу прошли мой, мой лабиринт. Ага, понятно, фишка. Встаньте на нее, встаньте на нее и зажмите. Почему я на стульчике? А, а почему я под картой? Пасите меня. Вот, спасибо. Зачем мы сюда сели? И почему мы сюда сели? И Ничего, ну, а почему выходили. мы будем? А, давайте субот, можно уходить. чё то мы моментально не прошли карту. Первый, Смотри, куда я я, вы я знаю, куда надо. Все сто процентов за этой стеной, поэтому нам надо за нее. Хоп. Ура! Выход! Мы сбежали. У меня очень плохой Раш, который переворачивает Давайте его оценим. Почему-то раш наелся пельменей семь из десяти шесть, хорошо ставлю тут шесть я 7 поставлю я поставлю 9, итого получается 41 с половиной это хорошо, это хорошо ух, хочешь прикол? давай помни мой скин у меня больше нет ба-бам, это стал ухом теперь постройка фау портала это фигурка из магазина опа куча хлеба, подпишись, подпишись, подпишись, подпишись а где фигура? я пришел переделать Эмм. Ладно, вон там. А, нет, вот это что ли фигура? А, вот этот понятно. А то это, это что такое вообще? Он у тебя выглядит очень красиво. И даже незаметно, что ты в него стрелял базукой. Он прям такой злой хочет меня уже съесть. Конечно, в него базукой бы стрелял. Это было давно. Узил амугуста. Мне кажется на фигуру этот, глаза не действуют Да, у него по-моему, глаз нет, он даже не видит Он сейчас как поймет тебя и съест и все. Уничтожь его О, да. что такое? Приемы какие-то вообще, А он ну что за кунг-фу? Опа, она... Биг, Биг, Ро, помоги, пожалуйста, у меня проблема Хоп-хоп-хоп, давай, замочи его О, ты его победил, скричу, он пропал почему-то. Я тебе поставлю 10 из 10, хотя я поставил больше. Я поставлю восьмерку чисто за отсутствие ну, такой автономной механики, а так все хорошо. Ну, 8,5, ладно. 9, очень смешной. Почему 9? У него нет шансов просто. Поставлю 6. Ой-ой. Почему так жестоко? 7,5 из 10. Восемь. Такая крутая фигура. Я думаю, она должна была занять первое место. 48 очков. И теперь последняя постройка от Паштета. Она очень крутая. А вон да сам давай. призрак. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, Ниф... страшно. Нифига а, себе. призрак. Тут призрак бегает. А, еще один призрак. Куда они пропадают? Другой появился. Он сзади, сзади, бегите, бегите, бегите. Пропал. Теперь здесь появится, бежим, бежим, бежим. Вот он. Так, давай, давай, давай. Все, ушел. Бежим, бежим, бежим, давай, скорее, матрушка. Он здесь! Он сейчас здесь опять появится, да? Пора, победа! А -а -а. Опять он, бежим. Так, все, он уходит. Давайте, вперед, вперед, вперед. Давайте. Он сзади появился. Ничего нормально, проходим, проходим. Ура, мы прошли. Ну, у него призрак очень красивый и очень крутой Десятка однозначно. У тебя тоже 10. Десяток. Десять. 10. 10. Получается, ватрушка я и паштет видите, что... на первом месте. На этом это видео будет заканчиваться. Спасибо за участие ватрушке, фау-порталу, паштету, сане, какишу, мне. А вот другая интересная битва строителей, в которой мы строили сами двери. Ну, а на этом все. Всем пока. Всем а... Нет, я ухожу, я время. не хочу паркуры.